Для тебя мне по -кайфу, по кайфу, Я живу не независим от меня И твоей красоты у меня Уже другая не нужна Мне ты. Потому что нам с тобой Уже не по пути Без тебя мне по -кайфу, по кайфу, Я живу не от меня И твоей красоты у меня Уже другая не нужна